Что мы будем подразумевать под судьбой? Судьба – это то, что нам предначертано. Существует два мнения, крайних мнения о том, как устроена наша судьба. Одни люди утверждают, что мы полноправные творцы своей жизни, своей судьбы, и как мы захотим, как мы пожелаем, так нашей жизни и будет. И по большому счету все, что с нами в жизни происходит, это наши осознанные, либо неосознанные желания, которые мы загадали когда-то в прошлом. Сейчас они реализуются и таким образом протекает наша жизнь. То есть мы творцы на 100% своей жизни. Есть другая крайняя точка зрения, которая утверждает, что на самом деле все уже предопределено то есть теория патализма что куда ты не сунешься все уже по карме уже определено по судьбе и ну, все уже определено в общем, и куда ты уже не сунешься но правда на самом деле она как говорится где-то посередине и примерно даже не посередине, а 72 на 28 процентов. 72 процента определено. 28 процентов это свобода выбора человека. И вот это вот есть судьба, то есть то, что уже определено.